Потерял интерес заходить в мобильную колду? Соскучился по действительно хардкорным каткам в рейтинге? Хочешь, чтобы вылезли глаза из орбит у твоих противников? Ради такого дела мне придется позвать его. Здорово, мужские мужчины! Вы настреляли кабачками в комментариях, поэтому охотно делюсь с вами киноматериалом на данную тему. Давайте только отбросим небольшие сомнения и суждения. Например, есть люди, которые говорят, что здоровью играть в рейтинге — это кринж. У меня встречный вопрос, а наяривать каждый сезон с новой ппшечкой метовой — это не кринж? К тому же, дорогие друзья, дробаки это далеко не доминирующий класс в рейтинге. Соглашусь, что в королевской битве это имбень, но вот в сетевухе вообще нет. Так почему именно кабачок? Многие знают этот дробовик как со 405 На деле он, конечно, называется HS0405, но я, короче, давайте, знаете, как сделаю? Я его уже обозвал кабачком, и поэтому его дальше так и буду называть. Кратко, лаконично, не критично. Так вот, что нужно знать в первую очередь за этот пушкарь. Во-первых, вы самая уязвимая цель в бою. Дальние средние дистанции для вас заблокированы. Вы не составите конкуренцию противнику. Вам нужно продумывать удачный маршрут по локации, избегая замесов на таких вот расстояниях. На этом сложности не заканчиваются, но думаю, об этом лучше всего расскажет капитан Фикс Прайс. Здравствуйте, мои маленькие любители ваншота! Чтобы делать грязную грязь в рейтинге, вам понадобится кабачок Травмат, который называется Эль... А -а -а -а. Далее берем взрывашку и дымовушку. Не забудь про жилеточку. Осень как-никак началась. Перки, Форест Рука Рукодрочь, Кэшбэк с покупок. Кэшбэк с покупок. Серии очков, светилка, антисветилка и, конечно же, драйв. Если хочешь быть всегда на драйве и с боевыми пропусками, то залетай в классный магазин CP Донат. Там Серхио Рамос, ой, то есть Серега, зарядит тебе Battle пас и Сипишечек по супер цене. И, кстати, прямо сейчас у Огнянского совместный розыгрыш идет с CP Донатом. Так что давай, вливайся и становись как Райан Гослинг. Ссылка в описании. Ну а теперь по порядку. Дым главный тактический девайс для этого комплекта. Именно благодаря ему мы будем сокращать дистанцию. Предварительно блокирую видимость противнику в нужном нам секторе. Перк легковес здесь обязателен. И еще настоятельно рекомендую вам играть с перком на взводе. Перед этим, кстати, зайдите в матч к ботам и там потренируйте вот такой мув. Только не забудьте зайти в настройки, базовые, листайте до прицеливания и ставьте галочку вот тут. Еще, конечно, желательно вывести на экран отдельно кнопку смены оружия. Если что, опять залетайте в базовые настройки и врубайте вот эти пункты. И попробуйте после каждого выстрела из кабачка сменять оружие на пистолет. Если вы закрепите такой мув, то он вас охрененно будет выручать в моментах, когда дробан не заваншотит. Я советую брать именно l так как это демо-версия ппшки с хорошим темпом стрельбы, как раз то, что нам нужно на ближней дистанции. Также я беру перк радикал и связочку дешевых скорстриков. Все это для помощи команде, ну и чтобы подсвечивать нам локацию. Дорогие скорстрики не рекомендую брать, потому что с такой пушкой и с таким стилем игры не получится нормально пофармить. Такой лудаут предполагает отчаянный врывы на точке и вместо скопления противников. Насчет когда не парьтесь, но и не сливайтесь почем зря. И собственно сейчас переходим к сборке. Конечно же сюда закидываем модули на буст дистанции. Также эти обвесы улучшают кучные стрельбы, что то тоже хорошо. Я иду дальше и вешаю прорезиненное покрытие рукоятки, чтобы добиться супер кучности в прицеле. И чтобы сократить разброс дробинок, конечно же. После этого я беру лазер ми-5, который улучшает разброс от бедра. Да, в зависимости от ситуации мы должны еще и от бедра шмалять, не только от прицела, не забывайте об этом. Ну а также с этим модулем улучшается задержка перехода от бега к стрельбе. И вишенка на торте перг «Ускоренное убийство». И все. Именно вот эта сборка и такой геймплей засел у меня в сердечке. Вы с легкостью в клоусфайте фокусите все ганы. Абсолютно все, если у вас Аим на месте. Против снайперов этот комплект тоже хорошо работает, да вообще против всех. Если честно, я еще не видел в рейтинге, чтобы именно с таким стилем кто-то играл. Надеюсь, теперь ситуация изменится, и любители хардкора и скиллухи объявятся. Играть сложно, но так даже интереснее. А теперь важное объявление, брата-братья. Будет мой первый стрим с включенной веб-камерой, на котором я разыграю много боевых пропусков, на котором будут призовые кастомки и еще много чего, но пока без спойлеров. Тебе, чтобы не пропустить данное событие, нужно прямо сейчас Подписаться на мой телеграм-канал, в котором я скажу дату такого движа-движа. И в этом же телеграм-канале будет проходить ивент, связанный с прямой трансляцией. Как тебе такое? Залетай. Все только начинается.